Числовой последовательностью называется множество чисел x1, x2, x3 и так далее, xn, которые располагаются строго в определенном порядке, и каждая из которых находится по определенному правилу или формуле. Например, числовая последовательность. 4, 7, 12, 19 и так далее. Нам дана формула, по которой вычисляется любой член этой последовательности. Мы, подставляем вместо n единицу, считаем первый член последовательности. Подставляя двойку, вычисляем второй член последовательности, тройку, третий и так далее. Нужно нам посчитать сотый, Место n подставляем 100, вычисляем сотый. Такой способ задания последовательности называется аналитический. Но задана она другим способом. Нам известен первый член и правило или формула, которая позволяет нам найти любой член последовательности только через предыдущий. Для того, чтобы нам надо найти второй член последовательности, мы подставляем первый. Подставляя единицу, вычисляем. Для того, чтобы найти третий член последовательности, нужно знать и вычислить второй. Итак, для того, чтобы найти пятый, мы должны знать четвертый, третий, второй и первый. Для того, чтобы найти сто первый, мы должны знать все сто предыдущих. Этот способ называется рекуррентным. И, как вы понимаете, для практики он не очень хороший. Число А называется пределом числовой последовательности, если для любой заранее выбранной окрестности, точки внутри оказалось бесконечно много ее членов, за исключением конечного их числа, которые не попали в эту окрестность. Иными словами, предел числовой последовательности это число, к которому приближается или стремится, стремятся члены последовательности. Записывают предел. При n, стремящемся к бесконечности, xn равен a. Если нет такого числа a, к которому стремятся все члены последовательности, то предел числовой последовательности равен бесконечности. Это значит, что последовательность расходится. Вот такая последовательность. Сходящаяся, у нее есть предел и последовательность, предел которой равен бесконечности, расходящаяся. Для вычисления пределов последовательности используются следующее утверждение. Первое. Дробь с бесконечно большим числом знаменателя будет бесконечно мало. То есть, предел дроби, где числитель число, а знаменатель стремится к бесконечности, всегда равен 0. Например, предел дроби 5, деленное на n, при n, стремящемся к бесконечности, равен 0. Второе. Предел дроби в степени n, Правильной дроби, где а меньше b, всегда равен нулю, потому что чем больше n, тем значительнее разница между аn и bn. Знаменатель намного больше числителя, дробь уменьшается и становится ближе и ближе к нулю. Если предел числовой последовательности равен А, а предел другой числовой последовательности равен Б, то предел суммы или разности этих последовательностей равен сумме или разности пределов. То есть, если нам надо найти предел суммы, мы можем найти предел первого слагаемого. И сложить то же самое с разностью. Предел произведения двух последовательности равен произведению предела опять же. Если нам нужно найти предел произведения, мы можем найти предел первого множителя и умножить на предел второго множителя. И предел частного двух выражений равен частному пределу. Рассмотрим пример. Если нам нужно найти предел вот такой суммы, мы можем найти предел первого слагаемого, предел второго слагаемого и результаты сложить. Чтобы найти предел произведения, иногда удобнее найти предел первого множителя, предел второго и результаты перемножить. нахождение пределов. Первый. Если у нас есть дробь, то мы всегда можем разделить числитель и знаменатель этой дроби на одно и то же число. Это основное свойство дроби. Как найти лимит последовательности, у которой n член вставляет собой дробь. Разберем на примере. Нам необходимо найти предел вот такого вот выражения при n стремящемся к бесконечности. Если мы сразу вместо n подставим бесконечность, что у нас получится? Бесконечность плюс бесконечность минус бесконечность разделить на бесконечность. Это неопределенность. И мы должны ее раскрыть, то есть каким-то образом преобразовать данное выражение. Так как у нас одна дробь, мы можем разделить каждое слагаемое числителя и каждое слагаемое знаменателя на n в наибольшей степени. Наибольшая степень у нас здесь пятая. Итак, делим первое слагаемое числителя на n в пятый, второе на n в пятой. Третье на n в пятый. И каждый слагаемый знаменатель тоже делим на n 5 Сокращаем. Получили единицу. Второе слагаемое в числителе сократили. Получили следующую дробь. Третье сократили. Получили вот такую дробь. Сокращаем в дроби в знаменателе. Получаем следующее слагаемое. Теперь снова подставляем вместо n. Бесконечность. Получается. Единица остается единицей, подставлять нам некуда. Дальше подставляя бесконечность, получаем 1 разделить на бесконечно большое число. Это бесконечно малая дробь, она стремится к нулю. То же самое и с этой дробью. Подставляя бесконечность, получаем 2 на бесконечно большое число. Это бесконечно малое, то есть 0. Внизу 6 плюс 0. Ноль является пределом вот этой дроби. Посчитав все, получаем ответ 1 6. То же самое происходит и во втором примере, когда нам надо найти предел вот такой дроби. Отличие в чем? Что? У нас появляются корни. Ищем N в наибольшей степени. Это N шестой. Но так как N шестой, находится под корнем, корень квадратный из n6 это n3. в Значит, делить мы будем уже не все, не каждое слагаемое на n6, а те слагаемые, которые под корнями на n6, а те, которые вне корней на n в кубе. Итак, делим первое слагаемое числителя на n в кубе. Дальше под корнем первое слагаемое на n6. Второе на n6, в знаменателе первое слагаемое на n в кубе, первое слагаемое под корнем на n6 и второе на n6. Сокращаем и получаем ответ 0, 0 разделить на 1, 0. Еще один пример, опять же у нас одна дробь. И можно воспользоваться основным свойством дроби, но у нас не как в предыдущих двух примерах n в степени, в степенях разных, а у нас наоборот числа разные в степени n. Значит, здесь уже выбираем самое большое число в степени n и на него будем делить каждое слагаемое числителя и каждое слагаемое знамена. Выполняем. Делим. Если у нас э, в числителе число меньше, чем знаменатель, знаменатель перетягивает, он становится все больше, больше и больше, и дробь стремится к нулю. Здесь сократились, осталось число 10. Здесь тоже. Дробь правильная, поэтому знаменатель перетягивает, он э, больше, чем числитель, а тогда, когда степень стремится к бесконечности, он будет намного больше, и вся дробь будет стремиться к нулю. Посчитали? Ответ 10 разделить на бесконечность. Что такое 10 на бесконечность? Представьте, что э, 0 это не число, это э, 0 это не 0, это очень-очень маленькое число. И допустим, мы этот 0 представляем вот такой вот дроби с она очень-очень маленькая и очень близка к нему. При делении на дробь, дробь переворачивается, и у нас получается огромное число в ответе, то есть бесконечность. Поэтому любую константу, любое число, деленное на бесконечно мало или на ноль, мы всегда получаем в ответе бесконечность. Мы с вами разобрали первый способ. Но есть и другие. Если у нас под пределом стоит не одна дробь, а несколько, мы уже не можем делить числитель и знаменатель на какое-то число, потому что здесь два числителя, два знаменателя, и не действует основное свойство дроби. Поэтому, прежде чем применять то, что мы делали в предыдущих примерах, нам нужно сначала привести дроби к одному знаменателю. Выбираем общий знаменатель, Записываем дополнительные множители каждой дроби и приводим, э, складываем две дроби, приводим их к одному. И уже когда одна дробь, мы можем делить на n в наибольшей степени, что мы здесь и сделали. И получился ответ минус 2. А разберем еще один способ, который часто применяется для вычисления предела числовой последовательности. Назовем его способ домножения на сопряженное. Применяется он тогда, когда у нас есть разность, либо сумма корней. Стоит она как отдельно, так и может быть в числителе, либо в знаменателе дроби. А может и там, и там. Мы пытаемся избавиться от корней. Потому что если мы подставим место n бесконечность, у нас получается бесконечность минус бесконечность. Это неопределенность. Потому что мы не знаем, какая из бесконечностей больше, какая меньше. И что будет в ответе непонятно. Поэтому нам нужно преобразовать данное выражение. Мы сейчас хотим сделать формулу разность квадрата. До формулы нам не хватает еще одной скобочки но с, со знаком плюс. Итак, домножаем данную разность корней на такое же выражение, только с плюсом. Вот это выражение и называется сопряженным к вот этому. Домножили, но мы не имеем права изменять условия, поэтому мы домножили и тут же разделили на точно такую же сумму, чтобы ничего не изменилось в условиях. Числители произведения двух скобок дает нам формулу квадрат, разность квадратов. Это квадрат первого слагаемого. Квадрат и корень уничтожают друг друга, остается подкоренное выражение n плюс 2. И квадрат второго слагаемого дает нам подкоренное выражение n. Знаменатель остается с корнями. Вторая скобка, согласно формуле, у нас не записывается. И получается следующая дробь. А, приводим подобное слагаемые в числителе, n-0, остается 2. В знаменателе подставляем вместо n бесконечность, получается бесконечность плюс бесконечность, бесконечно большое число. Число 2 разделить на бесконечно большое, получается бесконечно малое, то есть Свет номер.